Спортивно-патриотический марафон Зерница. Взломай меня, если сможешь. Жизнь с искусственной почкой. Всем привет! В эфире «Универ -ньюс, а в студии Кристина Отекина – в Казанском федеральном университете стартовало 9 обучение в рамках проекта «Цифровые кафедры». Порядка 2,5 тысяч студентов повысят квалификацию и получат новую профессию в сфере информационных технологий. Цифровые кафедры созданы в более чем 100 российских университетах. Участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Наибольшей популярностью программы переподготовки пользуются у студентов Института международных отношений, Института управления экономикой и финансов и Набережный Челнинского института. Сборка автомата Калашникова, надевание противогаза, подтягивание на перекладине и метание ножей. В Казанском федеральном университете стартовал спортивно-патриотический марафон «Зарница». Все подробности в следующем сюжете. Проверка норматива студентов всех подразделений Казанского федерального университета проходит ежегодно. В этот раз в формат мероприятия иной. Все происходит в рамках спортивно-патриотического марафона «Зарница». Спортивно-патриотический марафон – уникальное событие в жизни университета. Мероприятие приурочено ко Дню воинской славы России. На торжественном открытии на студентам дал проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности Казанского федерального университета Ариф Межведилов. Помимо этого первокурсников поприветствовали доцент кафедры охраны здоровья человека КФУ Наиль Салихов, и руководитель проекта Антон Бабаев. Более 150 студентов собрались в стенах культурно-спортивного комплекса «УНИКС», чтобы принять участие в марафоне. К примеру, Кирилл Гумиров пришел на Зорницу как представитель Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Студент признается, как только услышал мероприятие, решил, что это отличная возможность найти новых знакомых и просто интересно провести время. Представления особо нет. Я ожидал, что выложусь на полную. Подготовился. Специально пришел, заряженный, разогретый. Среди станций состязательной программы сборка автомата Калашникова, надевание защитного костюма, противогаза, подтягивание на перекладине и стрельба из пневматической винтовки. Большая часть участников так или иначе связана со спортом. Кто-то занимается им профессионально, кто-то еще со школьной скамьи участвует в спортивных и военно-патриотических мероприятиях. Я в школе занимался этим, в принципе. ходил на олимпиады всякие, поубожают. Занимал призовые места, вот мне понравилось, заинтересовало, и решил сюда прийти, принять участие. Помимо основных станций, участники смогли посетить мастер-класс по метанию ножей, а также попробовать свои силы на практике. По результатам марафона победу одержала команда Института международных отношений. Второе место в турнирной таблице заняли представители Института информационных технологий и интеллектуальных систем. Третье место заняла команда Института вычислительной математики и информационных технологий. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз. История нефрологической службы на базе 6 городской больницы, которая вошла в состав униклиники Казанского федерального университета, очень давняя. Это одни из первых отделений нефрологии и заместительной почечной терапии, открытых в Советском Союзе в конце 60-х годов прошлого века. На базе этих отделений многие годы проводится подготовка врачей в области нефрологии. О том, как специалисты долгие годы продлевают жизнь больных, смотрите далее. Thank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 Хакеры с каждым разом совершенствуются в своем мастерстве. На днях вновь появилась информация о новом способе взлома телефонов граждан. Подробнее смотрите в сюжете. Недавнее заявление создателя социальной сети «Телеграм» Павла Дурова вновь заставило усомниться в своих гаджетах граждан всех государств. Речь идет о том, что хакеры могут получить доступ к содержимому телефона, где установлен WhatsApp. По словам Дурова, это стало возможным благодаря проблеме в системе безопасности, раскрытой WhatsApp на прошлой неделе. Две критические уязвимости, которые относятся к более старым версиям программы для телефонов Android и iPhone. Отметим, что подобные проблемы с системой безопасности мессенджера случались с 2017 по 2020 год, а до 2016 года в Вообще отсутствовало шифрование данных. Те угрозы, о которых говорится в этой новости, они связаны с тем, что через безопасное фактически приложение WhatsApp, то есть в самом WhatsApp нет, очевидно, как бы таких скрытых каких-то скриптов, можно запустить выполнение такого кода, который может дать доступ к самому WhatsApp. Ну, а, соответственно, что значит доступ к Это перехват соединения, сообщений или это, например, доступ к файлам или доступ к галерее. Все, что хакеру нужно сделать, чтобы получить доступ к вашему телефону, это отправить вам вредоносное видео или начать видеозвонок с вами в WhatsApp. Дуров уверен, что не спасет устройство и обновление приложения до последней версии, потому что считает, что и там уже существует новая брешь в системе безопасности. Обывателю может показаться, что данное заявление всего лишь заговор против конкурентов. Однако создатель Telegram отметил, что не нуждается в дополнительном продвижении, так как имеет более 700 миллионов активных пользователей. Еще по 2 миллиона человек Каждый день устанавливают это приложение на свои устройства. Хакеры могут получить доступ к телефону через приложение, через разрешение этого приложения. То есть первый важный момент – это то, что как бы устанавливаемое приложение, оно само по себе получает разрешение на совершение определенных действий. Там доступ к файлам, доступ к галереи и так далее. Но на самом деле, сами приложения, они контролируются той платформой, на которой вы их размещаете. То, что разработчики размещают на платформе там, App Store или Play Market, но проверяется этой платформой с точки зрения отсутствия там каких-либо уязвимостей. Для полноты картины стоит вспомнить историю хакерской атаки на смартфон исполнительного директора Amazon Джеффа Безоса. Сам инцидент произошел еще в 2018 году, но огласку получ... Только сейчас. Удалось выяснить, что взломать мобильное устройство могли при помощи вредоносного видеофайла, отправленного через WhatsApp. Предполагается, что злоумышленникам удалось получить большой объем конфиденциальной информации всего за несколько часов. Однако, что именно оказалось в распоряжении хакеров, не сообщается. В конце сентября разработчики мессенджера WhatsApp сообщили о критической уязвимости в недавних версиях мессенджера для смартфонов iPhone и других гаджетов, работающих на Android. Однако разработчики заявили, что устранили обе бреши в безопасности мессенджера в новых версиях мессенджера. 22 16 12 для iOS и Android. Карина Саяхова, Универньюз. В Химическом институте имени Бутлерова состоялась экскурсия для школьников из города Нижнекамск. Сотрудники университета продемонстрировали гостям лаборатории и оборудование, с которыми работают студенты и преподаватели, а также рассказали о деятельности института. В Томском институте химии и нефти Российской Академии Наук озвучили результаты выступления молодых исследователей на 12-й международной конференции химии нефти и газа. Студентка третьего курса Химического института имени Бутлерова Анна Лунева стала обладательницей диплома третьей степени в секции увеличения нефтегазодачи, подготовка, транспорт нефти и газа. На этом все. В студии была Кристина Отекина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!